Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Если налоговая инспекция нашла нарушение и привлекает вас к ответственности, а вы с этим не согласны, не бойтесь доказывать свою правоту. Бороться в такой ситуации можно и нужно. Это не быстро, но в итоге можно отбиться от неправомерных штрафов. Вот вам пошаговая инструкция по обжалованию решений налоговой. Начинать обжалование нужно с процедуры досудебного урегулирования спора и только потом, если не получится отстоять свою правоту, идти в суд. Этот этап нельзя пропускать, иначе суд вернет вам исковое заявление. При досудебном урегулировании инспекция, как правило, охотно принимает документы, которые вы не предоставляли в ходе проверки, и есть шанс, что примет решение в вашу пользу. После того, как вам вручили акт с результатами проверки, можно подавать возражение. Это письменное обращение, в котором вы описываете свое несогласие с нарушением и приводите аргументы в свою пользу. Возражение подают в налоговый орган, который проводил проверку. Срок подачи – месяц после получения акта. Вообще, возражение подавать не обязательно. Но именно на этой стадии у вас есть шанс спорить и доказывать налоговой, что она не права. Жестких требований к формату возражений нет. Главное – подробно изложить, почему вы не согласны с нарушением. И обязательно подкрепить свою позицию ссылками на статьи налогового кодекса, письмами Минфина и другими официальными разъяснениями государственных органов. После получения возражений в течение 10 дней инспекторы назначат день рассмотрения материалов проверки и отправят приглашение по почте или ТКС. Обязательно должно быть подтверждение, что вы получили это приглашение, иначе рассмотрение проводить нельзя. На рассмотрении у вас есть право давать устные пояснения и предоставлять дополнительные документы. Их обязаны принять и приобщить к делу. Налоговая может решить, что нужно подробнее разобраться в вопросе. Тогда вам назначат дополнительные мероприятия налогового контроля, которые могут длиться до месяца. В их ходе инспекторы могут истребовать документы у вас или ваших контрагентов, допросить свидетелей и провести экспертизу. Другие действия проводить запрещено. Затем в течение пяти рабочих дней инспекция выдаст дополнение к акту. Вы же вправе подать возражения и на них. На это есть 15 рабочих дней после получения дополнений. Порядок рассмотрения такой же, как у возражений на акт проверки. В итоге рассмотрение материалов проверки может закончиться тремя вариантами: первый. Доводы не примут и вынесут решение о привлечении к ответственности на сумму дополнительно начисленного налога. Также насчитают пение и штраф. Второй. Доводы примут частично и в решении снизят сумму налога и пересчитают пени, штраф посчитают с меньшей суммой. И третий. Доводы примут полностью и вынесут решение об отказе в привлечении к ответственности. Да, так тоже бывает. Решение выносят в течение пяти рабочих дней с даты рассмотрения. Если налоговая не приняла ваше возражения и вынесла решение, с которым вы не согласны, нужно подать апелляционную жалобу. Подают ее в управление ФНС по своему субъекту федерации, но через инспекцию, которая проводила проверку. Так в налоговой поймут, что решение с результатами проверки не вступило в силу и не выставят требования об уплате налогов и санкций, даже если вы не согласны только с каким-то одним нарушением. Подавать жалобу можно в свободной форме, но обязательно укажите наименование организации или ИП, фамилию, имя и отчество представителя, если подается жалоба по доверенности, наименование налогового органа, номер и дату решения, Ваши аргументы и требования, например, отменить решение полностью. Как вы хотите получить решение управления? Электронно по ТКС, на электронный адрес или на бумаге по почте. Ну и ссылку на прилагаемые копии документов. Жалобу должен подписать руководитель организации, индивидуальный предприниматель или представитель по доверенности. Срок подачи апелляционной жалобы – месяц с момента получения решения. Если вы пропустите этот срок, в течение года можно подать обычную жалобу. Правда, заплатить налоги все равно придется, потому что решение уже вступит в силу и вам выставят требования об уплате. За месяц управление ФНС рассмотрит вашу жалобу и вынесет свое решение, в котором поддержит решение инспекции, либо полностью или частично отменит его, снизит налог и пересчитает пение и штраф. После вынесения решения управление ФНС в течение трех дней направит его тем способом, который указан в апелляционной жалобе. Если досудебное урегулирование не помогло, придется идти в суд. Нужно подать исковое заявление в арбитражный суд своего города с требованием признать недействительным решение налогового органа. В заявлении обязательно укажите причины, почему вы считаете решение налоговое неправомерным. Срок, в течение которого можно подать иск – 3 месяца с даты поручения решения управления ФНС. Есть несколько инстанций судов. Первая – апелляционная и кассационная. Вы вправе обратиться с исковым заявлением в каждую последующую, если проиграете на предыдущей. Судебные разбирательства могут затянуться. Поэтому перед обращением в суд лучше заплатить спорные налоги и пени, которые вам начислили. Иначе, если суд вынесет решение не в вашу пользу, придется платить большую сумму пени. А если решение все-таки примут в вашу пользу, суд обяжет налоговую вернуть все излишне уплаченные деньги. Чтобы умение обжаловать решение налоговые никогда не пригодились, бухгалтерию должны вести профессионалы. И у нас они есть. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса. И общаться с налоговой будут тоже они. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.